Же говорит, не имеет так он. Предрестался, да? От пива и. и тортика. Блять, сука. Видите, даже подавился. Он настолько сухой. Я когда-то видео -то снимал, тоже какой-то торт, не помню, я его даже, по на канал не заливал, не успел. Ударил, забыл, короче, про этот ролик и почитывал Твипон, короче, всю информацию. Его нахрен чертям, вот, блядь, еще шапка, она да, испачкала, короче, удалил, вот, вот я тогда так же довелся, короче, я еще с этим тоже тортом доблюсь, реально, друзья, давлюсь. потому что, ну, он реально, он невкусный, короче, ложка крутая, да, крышка крутая, да, шапка крутая, блядь, торт уже падает на пол, да, кстати, что упало, друзья, то пропало, жека крутой, вот. а тортик, я бы скажу, что он, он какой-то, но беспонтовый.